Всем привет дорогие друзья, с вами Чайок ТВ в данном ролике я расскажу очень интересную информацию, которая касается обновления Что очень важно, обновление разработчики игры Among Us уже загрузили Ну а прежде чем начать, я попрошу тебя лайк авансом и подписку, если ты не подписан Потому что почти 78% зрителей смотрят мой канал без подписки Ну а мы приступаем после короткой рекомендации Рекомендую поиграть в крутую браузерную игру под названием Sigmail.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 Наверняка, как только ты проснулся, ты решил посмотреть, что же происходит в Among Us. Ты зашел в бета-тестирование, но там обновления не было. И ты наверняка подумал то, что разработчики ничего не делали и в игре ничего не обновлялось. Но я тебе прям сразу говорю то, что ты не так подумал, и это все неправда. На самом деле разработчики обновляли игру Among Us. Но просто суть в том, то, что разработчики просто молчали и ничего об этом не говорили. Мы уже знаем, что обновление должно было выйти на Nintendo Switch. Ну а после должна была выйти на ПК. Но все на самом деле так и вышло. В эту ночь разработчики просто загружали новые файлы нового обновления в игру Among Us. Сейчас эти файлы естественно в закрытом доступе, но, однако, мы уже точно знаем то, что разработчики загрузили обновление. Они это сделали резко, потому что игра просто провалилась. Она как резко стреляла, так и резко упала. Раньше ее онлайн был больше, чем у GTA 5 RP. Игра просто бешено стрельнула, но из-за того, что разработчики просто очень редко выкладывали обновления, игра, конечно же, просто рухнула. Так как, когда в игре нету нового контента, игрокам уже надоедает играть в эту игру. Поэтому разработчикам резко пришлось выкладывать обновления файла игры. И это значит, то, что разработчики уже сами играют на новой карте Airship уже на ПК. И значит, что именно сейчас... Они проверяют играбельность игры. Они проверяют баги, проверяют все ли анимации работают. В общем, разработчики прям очень сильно начали работать над игрой. Потому что не только активность игры упала, также и бюджет игры. Ну а если плохой бюджет, то тогда работникам команды уже нечем будет платить. И из этой критической ситуации начали вылезать наконец-то разработчики. Напиши, пожалуйста, в комментарии, что бы выбрал ты. Обновления в игре Among Us каждый месяц, но они были бы маленькими. Или обновления в игре Among Us, но только уже раз в три месяца. Но они достаточно большие. Я бы выбрал обновления в игре Among Us каждый месяц. Пускай эти обновления были бы незначительными, но это новый контент в игре. Я в эту игру не играл больше месяца, потому что там уже нету ничего нового. В общем, ладно, мы знаем то, что... Обновление загружено уже в файлы игры. Ну а когда же мы сможем поиграть на новой карте Airship? Я предлагаю вернуться к старой пасхалке. На этом арте мы видим то, что линии идут к 14 февраля. То есть разработчики намекали на 14 февраля. Насчет этого арта мы сошлись во мнении то, что разработчики просто показали то, как же игроки ждут обновления и выдумывают новые даты. Но тут у меня вопрос, а кто в принципе предполагал про 14 февраля еще в январе? Для меня это очень странно, никто не говорил про 14 февраля, а это значит то, что разработчики в принципе не могли сделать эту дату такой датой, которую говорят игроки. То есть 14 февраля в январе еще никто не обсуждал. Поэтому я считаю то, что разработчики все-таки имели в виду то, что глобальный релиз. Новой карты будет именно 14 февраля. А на этом все. Напиши свою предполагаемую дату в комментарии, я обязательно все прочту. С тобой был Чайок ТВ. Всем спасибо за просмотр, всем пока.